Money Magnet – это компания, создающая эксклюзивные инструменты по автоматизации процесса в MLM-индустрии. Становясь партнером компании, вы получаете готовое решение бизнеса под ключ. Уникальный маркетинг плюс инструменты по автоматизации бизнеса. Каждый способен настроить их за 10 минут. Достаточно уметь пользоваться смартфоном. Применение наших инструментов в уникальном маркетинге выведет ваши доходы на принципиально новый уровень и позволит вам построить огромную команду. Ведь наш маркетинг действительно уникальный, не имеющий аналогов на рынке. И главное отличие его от всех остальных в системе бонусных вознаграждений. Первое — реферальная система, позволяющая зарабатывать со всей глубины команды, с каждого участника. Да-да, вы не ослышались, именно со всей глубины. Второе – лидерский бонус, позволяющий получать неограниченный пассивный доход в виде процента с оборота компании. Эти преимущества создают неограниченный потенциал командного маркетинга и позволяют достигать всем участникам недоступных до этого момента высот. Стань и ты денежным магнитом!